приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донского, и сегодня мы вместе протестируем новинку 8 каталога компании Ariflame CC крем из серии Giordani Gold CC крем интересен тем что на 95% содержит натуральные ингредиенты SPF 30 и мгновенно выравнивает тон кожи при этом легкое невесомое покрытие и увлажненность кожи в течение 10 часов и мне не терпится попробовать у нас два оттенка светлый и натуральный на одной половинке лица я буду пробовать светлый оттенок на другой натуральный чтобы наглядно посмотреть как преображается кожа и какой оттенок мне подойдет больше а вам я конечно же рекомендую выписать пробники чтобы протестировать на своей коже какой тон вам больше подойдет начнем со светлого я беру небольшое количество крема заодно посмотрим его консистенцию О, он достаточно густой я думаю много не нужно и беру специальный спонж я его заранее немножко увлажнила и буду наносить кстати попробую сначала пальчиками как будет наноситься крем потому что всегда интересны разные способы и пальчиками можно и кистями спонжиками. то есть любой способ тот который вам больше нравится да, отлично, можно и пальчиками нанести. Но его действительно нужно очень маленькое количество. А теперь я беру спонж. Мне кажется, самый лучший способ нанесения тональной основы ⁇ это влажный спонж. Тон наносится ровно, идеально. он как невидимка я его на лице практически не вижу а второй оттенок натуральный я буду наносить уже специальной пушистой кистью также беру небольшое количество выдавливаю и пробуем на следующей стороне На мой взгляд натуральный оттенок лег вернее по цвету мне подходит больше потому что моя кожа светлая но и светлый оттенок тоже практически не заметен а когда я пробовала из тестера на руке мне показалось что светлый очень даже желтит моей коже как вам такой эффект я сейчас делаю также тест полоски на руке чтобы вы посмотрели более внимательно и близко оттенки ощущение очень комфортное я уже ходила с этим тоном пару дней носила из пробника ощущение очень приятное тон лежит хорошо не собирается в порах что очень важно чтобы тон распределился ровно идеально тонким слоем потому что это влияет не только на то как мы выглядим но и на наше настроение если я знаю что у меня все прекрасно и можно не беспокоиться о макияже то естественно день, день проходит просто идеально желаю вам всем красоты а кто уже попробовал тональную основу новинку пишите свои впечатления в комментариях под этим видео всего доброго с вами была Лилия Донскова пока-пока